Ребята, времени осталось у нас мало на, на батарейке. К сожалению, сюжет не получится длинному сейчас, если у нас удастся, мы заснимем тут некий экипаж ДПС. Что вот. На да я знаю, что на следующем. <с> как стоят это вообще. Но ну, это просто уже, ну, паразиты просто стопроцентные. Стоят, не видно, стоят на опасном повороте. Никак, вообще, слово предотвращение там просто не присутствует, это, это маразм какой-то. Сейчас вот мы их попробуем заснять, но ну, вот, к сожалению, одна минута записи осталась просто, чтобы вы поняли, где это все происходит. Уже останавливают там кого-то. Сереж, ты прям в задницу им вставай, просто даже ничего не уезжаю а прям в жопу прям вставай и все. А я там выйду, потом вопросы позадаю. тут они даже на повороте мы их видели да по моему все считают да. да да да да да вот у нас началось кольцо конец главный и смотрите вот они вы представляете себе где они стоят обалдеть просто просто обалдеть нет нет дальше сергей сейчас вот уедут эти вот дальше туда офигеть вот они все машины здесь останавливают и, представляете кто-то поворот будет совершать все Просто баста, влетит просто в машину. Опасных не видно вообще с той стороны ничего. А эти вон сейчас творят, смотрите, а, вообще. Ну просто я не знаю, это же надо быть настолько паразитами-то. Просто паразиты. Пробочка. Да, организовывают, вот видишь они, по чуть-чуть. Так, номер автомобиля, ага, инспектор. А вот я иду восстанавливать. О, отлично, вот отлично. Роярмак. Газель перешел здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, инспектор. Газель вот, дорогу. А, можно я вам скажу сейчас, это незаконно то, что он сейчас делает. Видеокамера, табельный номер покажите, пожалуйста. 46 пункт. Вам? Да, конечно, мне гражданин РФ, здравствуйте. Ваше удостоверение в развернутом виде, пожалуйста. Почему на данном Ужай. участке дороги, являющийся опасным поворотом, вы останавливаете я граждан? Я гибаю. знаю, что 5 метров есть у вас, а у данного автомобиля 5 أو? метров есть. Почему? Остановлен автомобиль, нарушение правил дорожного движения. Почему? Почему остановлен автомобиль, инспектор? Какой? Пускай едет, а гражданин. Но как доказали его вину? Вину что? как его доказали? Своей видеокамерой, что ли? Запрещено. Или Запрещено. Или да и можете свою садиться говорить? вообще. Я вам серьезно говорю. Может, Камеру может, убираем посмотреть? инспектора. Почему? 46 пункт 80-го регламента. Мне второй не абзац. Не важно, 24 -й. статья Конституции, второй пункт. Еще что-нибудь надо вам говорить? Мое разрешение спросили на съемку. Нет, ну тогда убирайте свою камеру. Что, что, что я не могу. же гражданин, как и вы. Гражданином что вы станете. Гражданином вы станете, когда погончики свои снимете, и мундирчики, я, и полномочия я, свои уберете, лопил, вот тогда вы будете гражданин. гражданин. России, не надо меня оскорблять, ясно вам? А каким образом я вас оскорбил? Вы говорите, что не гражданин России. Гражданином России вы станете, что? когда снимете погоны. Что потому что вы я сейчас. Я в погонах буду гражданином России. Ясно вам я, я, я знаю, знаю что все, это все, так. Вы сейчас что полицейский, вам сейчас граждане обязаны полицейские. Что нас хотели? Будьте вежливы, разговаривайте вежливый. Почему вы видеокамеры свои это... снимаете? Нарушение закона и приказа своего. Где это нарушение? нарушение? 46-й пункт. 175 регламента. Покажите, покажите у вас покажите, еще нет? Аттестации проходили, покажите, не покажите знаете. Мне, покажите мне, где. Я такого там не знаю. У вас я, должен быть снял. Мне с собой. написано, что я вправе. праве. Где? В каком? Покажи... Я вправе. Че? Где где написано? Покажите. Не дотрагивайтесь до меня. Агрессивны слишком вы. Агрессивны. Сейчас позвоню 02. Агрессив на нас. Чего? Че, не, надо, не, надо. не надо останавливать Че граждан мы, и с нарушением закона собирать доказательства, а нарушают, ясно? мы будем останавливать, ясно а вы не нарушаете нет, здесь, нет, а? Что Моральное право себе что ли выписали нет, бесплатное? Нет. А? Да Че ничего, кричите? чтобы вы слышали, что? и пальцы свои не сували ко мне. Того, пальцы не Отпустите я, гражданина, ясно, доказывайте его вину незаконным образом, знаете об этом? 26.2 Доказательства. 26, 26.6, 26.7. Что, что вы говорите? 26.7. Послушайте 26, меня, господа 8, 8, 8, 8, 8. полицейские, то вы обязаны законы знать, граждане вам за это вы, платят. Вы, вы говорите, что я нарушил. Что я нарушил? Коп. 185-й регламент вы нарушили, приказ вправе, свой прямой. Я вправе, я 7 технических праве, средств, да. чтобы доказать его, его если виноват, не было виноват. Если это не запрещено законом, 46-й а пункт. А запрещено законом, здесь... Приказом запрещено. Здесь снимать на видеокамеру не запрещено. Приказом запрещено, я вам еще раз говорю Ахим. Вы снимаете сейчас Такие инспектор? Приказы, снимаете? Мужчины, да, 24-ю статью Конституции какой? нарушаете. Знаете об этом? Как Разрешение какой? вы мое не спрашиваете. Удостоверение вашего разгон да я, вы... я на вас я на вас жалобу напишу. Удостоверение вашего разгон писать. ходить, вы... что, что что Обязательно. 24-я да статья что, Конституции. Снимаем, Пункт 2, да. да. Я тоже могу вас заснять. Вы не снимаете ни обстоятельства не нарушения, ни ничего вы не снимаете. Я еще раз вам говорю, да. Вы нарушаете сейчас 24-й статью Конституции. я вправо снимать так же, как и вы меня. Я такой же Если вы не компетентны и неграмотны. Сидите чего? дома. Ясно? Я говорю? в вашей защите вы в такой некомпетентной вообще? не, не нуждаюсь. Я в вашей некомпетентной Все. защите не нуждаюсь. Ясно? Хотите, И граждане что? не нуждаются что в некомпетентной. вы от нас хотите сейчас в данный момент? Сейчас хочу, чтобы вы перестали позорить мою страну своей неграмотностью. Вы меня, вы меня оскорбляете. Я Минуточку, вы не уходите суд, от меня. Суд, чёрт суд чёрт подойдите на меня. Я подам на вас суд. Обязательно Вы меня сейчас оскорбляете, нет? Черт говорит. Инспектор. же вы не пошли? Вы не инспектор. Да я, я налоги, блин, свои плащу. Да, не ясно? надо здесь, еще раз говорю, я знал. Что, это, что, что я вам сказал? Я не буду повторять, я культурные, мне вообще Вы культурные. Вообще водитель, сядьте в автомобиль. Что я, что, сейчас, что, я сейчас вам быть? помогу с этим вопросом, все. водитель. Да, поможете, вы ему. Конечно, Господи, помогу. Поможет, поможет. Еще, от что вас надо спасать граждан. Да спасете, давайте. сейчас можно устремиться и Да пока что да, выстрел, Вот вы смотрите, вы что у меня трогаете? Встановитесь там проезжей части, куда пошли Ну так вот смотрите, водитель стоит на проезжей части. Вы останавливаете транспортные средства, чтобы на проезжей части. Сюда подойдите пожалуйста инспектор. Статья ну, о полиции 5. Мужчина, пункт 5. Водить, Будьте водить. добры пожалуйста. Удостоверение. Водитель, вы считаете себя виновным? Нет, все. Доказательство а не есть. 26 Мы сейчас вакуапа. Просмотрим. У нас было нарушение. Мы остановили. Сейчас вы признали свое нарушение, водитель? Нет? Так, ну все, интересно. Ну и все тогда, чё? Или вы хотите сказать то, что любое доказательство в суду принимается, что ли? Обычное ходатайство у вас расшибет просто в хлам, а 24-й пункт 2 он еще имеет право на вас и в суд подать, за то, что вы нарушили его конституционные права. права. Ясно? Что? Нет. Обстоятельства Привы, дела вы можете кричите, снимать кричите, громко, кричите. чтобы все слышали. То все, Вот, обстоятельства Кто, дела вы можете, а я же потом в YouTube мужчина, выкладываю, спросить, зрители что, мои. Вы что от нас чтобы вы перестали позорить мою страну. Я пошел, пошел, пошел. Да, Я считаю это позором. Сторона... Я считаю это позором. Да, так это моя, моя страна. Сторона, я, я не вижу, что вы считали ее своей. Да, спасибо большое. Так, младший лейтенант. А вы милиционер, что ли, все, все еще? Я что-то не понял. Они вообще раз не имеют права. Астанальник может садиться и уезжать. Я вам серьезно говорю, я сейчас это засниму, и пускай только попробую, Садитесь и уезжайте. Я вам серьезно говорю, что занят. А это милиционер. Закон о полиции. А? Сейчас. Младший лейтенант милиции, правильно? Зимов Дмитрий. Борисович, инспектор ДПС, ваше удостоверение в развернутом виде. Но он вам еще не показал до конца, у него ничего не соответствует. Ваше удостоверение Поехали. в развернутом Но виде. Вы уже Водитель, всего. можете садиться и уезжать, я вам серьезно говорю. вы же его видели. А, а, верните документы. вы же его видели, цень-то мое. Ну, еще раз, конечно. Вот, может, вы полицейским стать. вы еще раз, еще раз. вот смотрите, опять же, предметы лишние, да? А ну-ка, вы кто? Младший лейтенант милиции, правильно? младший лейтенант Ой, Ой, лейтенант милиции, извините. Чайкун, чай чай да, да, да, Все, я понял, Чайкун. -то. Товарищ Чайкун, вы все. реально гражданин на сегодняшний день, да, который переоделся Богу. в форму милиционера. Слава Богу, я гражданин России. А, Да, да, вы просто гражданин да. сейчас, вы не полицейский. Я гражданин России. Закон о полиции какого числа вступил? Я кем бы не был, я бы кем бы не был. Да вы мне здесь не да, да мне все равно кем бы есть. Вопрос, Документы я... верните, пожалуйста. Я или сейчас звонок будет 02. Все, отлично, отлично. А почему другой гражданин вам обязан подчиняться? Если вы просто гражданин. Да это ну так вы, ж, вы же сейчас склоняетесь на то, что вы гражданин. Вот а не я не вам не задаю не вопрос. Сказать. Чем вы мы отличаем так сейчас? Мешайте. Вы нам как мешаете. Мешаю вот. вам. Ну, мы, ну, перестаньте. Дайте перестаньте. Признаки, признаки. Да, признаки? Попросите да, у нас да, на, да, у них да, на основании ст приказ статьи приказ, э, КОАПа 26.2 предоставить вам доказательства. Дом, Сделайте это при мне требования. КОАП 26.2. Доказательства. Будьте добры, пожалуйста, гражданин а Он же не согласен. Он же не согласен же сейчас? Я не согласен. Ну вот отлично, доказательства будьте согласны, добры. Доказательства будьте добры. Да, да они вообще они вообще не, не, не имеют права. Прав. У них законного права вас останавливать да, нету. Вы, права не полицейский? Какого вы, права зак... вы нет? полицейский? Какого закона? Вы полицейский? Закон о полиции с 1 января. Вы милиция не была отменена. Просто. Вас с вами без... бесполезно, разговаривали. конечно. Разговаривали. Я, свое, я свое в ваш буду. абсурд не верю. Давайте. Инспектор, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, полиция сейчас или милиция? Хотя бы это, ответьте мне. Полиция или милиция с 1 января? Планета Земля это инспектор. Сейчас, 2012 год. Сереж, какое сегодня число, скажи, пожалуйста. 16 января сейчас. С марта месяца 11 года в полиции. Да? А с 2012 года, с 1 января, она вступила в законную силу. То есть милиция была отменена окончательно. 2012 год, 1 января. Окончательно стали... Полиции. Ваши. То есть милиции подчиняться больше никто не обязан. А вы этого не поняли, полиции. что ли? А? Как что? это докажете? Что? Ну чем вы докажете, что вы сотрудник полиции? Я водитель, я могу свое удостоверение водителя показать. А вы что мне покажете? Я вам что ну, удостоверение. Я вам что ну, удостоверение, что написано? Вы что вы полиция, что ли? То, что там было. А вы Владимир, что определяете? во что мы А вы что гражданину придражаете? сотрудниками придрались? Министерства внутренних дел, это, во-первых, понимаете? Ой, Ой, да ладно. Да. И все. То есть вы милиционер. Я сотрудник Министерства внутренних дел. И дела, что? Так, И что? Первую... Милиции? Не о, нет. Да, точно? А в законе о полиции не сказано то, что с 1 января эти удостоверения больше не действительны? А? где Скажите! Так, сейчас, чтобы не ошибиться, э, статья 55 или 54 Покажите, или 56, я не помню. На по камеру, давайте. На камеру. Да, То есть вы предлагаете мне возить все законы, да, статья 50. Я, тип, я поэтому отходите, вам и, и говорю и еще раз. Нарушаю, не позорьте мою страну, я не обязан как гражданин да. возить с собой весь свод законов, чтобы Проходите, вам объяснять. Домой. Отпустите гражданина да и езжайте вы, вы домой, домой, ясно, вы милиционеры. Домой. В чем проблема? Ну, они уже хотели отпустить. Короче, ладно. Напросились. Что нам Смотрите, они тебя не отпускают да мы его отпускали еще до вас. Ну вот и отпускайте, отпускайте. тогда. Вы вот при мне и отпускайте. Это это приват... А денег хотите, что ли, взять? Нет, Кого? Нет, нет. Ну, а что вы тогда? не согласны с нарушением. Мы у вас на Элле разобрались. Все, что? Устроил здесь показуху какую -то. Не оскорбляйте меня, ясно. Показуху вы здесь устроили. Нечем не оскорблять. А на вас я суд подам, ясно? ясно? Чтобы в следующий а раз знали, что делаете. А Потому что ваше хамство уже утомляет. Я говорю еще раз, вы перестанете позорить мою страну, ясно или нет? Перестанете позорить мою страну. Я вам гарантирую это. 24 статья Конституции, пункт 2 был нарушен. Вы мое разрешение не спросили. А ваше разрешение он А вы не читали, что ли? Нет, вы не знаете? Вы нахер тогда на работу выходите, если вы ничего не знаете? Палки что ли свои махать? Я говорю, нахер вы на работу выходите, если вы ничего не знаете. а? Я могу и тыкать еще. Хотите? Тыкать. Могу тыкать начать, да. Ага, неадекватно. Ну, вы, вы, мешаете, смотрите, что вы смотрите? смотрю, адекватный. Что вы нам мешаете? Милиция, нам сказали? полиция. Нам сказали, нет? Вы нам все сказали. Вы чем сейчас вы пользуетесь? Сказали, правилами дорожного скажу. движения? Отпустите гражданина сказали. и все. Вы нам все сказали. все, вы все сказали. уже? сделай свою вы операцию? Какую операцию Я подожду, чуть -чуть, когда вы отсюда уедем. Да конечно, чучится Сделали свою операцию чудится мне. Это вам все чудится. Это вам все чудится. Еще раз. Был не Зачем он не в машину да не садится? Да он не садится свою машину, Господи. Отдайте ему документы. Вы просто их своровали, получается. Да, своровали, просто да у вас даже полномочий нет. Вы всего лишь да милиция, -мо! мое Да таких. Законы есть для всего государства. Хотите сказать, вы здесь без закона стоите, что ли? Законно. Вы же на законы склоняетесь, Правильно. когда их останавливаете. Так почему сами их не соблюдаете да тогда? Уезжайте, я посмотрю, как вы уедете. Да Конечно, уедет нас, он, он уедет. уедет. Ну все, и нормально, значит. Он вам сам в камере сказал. С этого места уезжать будете. Здесь никакого предотвращения нет. Здесь есть только Какого наказательная мера. Почему? Потому что вас здесь Они не вступают в они едут, если вступление соблюдается. Снимите его. Он, плениев, он, плениев, он соблюдает все, а, Они не вступление. Мы стоим контролируем Что вам не нравится? А то, что вы этому гражданину на камеру пешехода показывали, это что было такое? Это тоже стоп что ли? Я видел, я подходил. Я видел, я подходил, я снимал на камеру в этот момент. Я то, что вы видите я, я Да, конечно, я. да. Для вас я абсолютно неадекватный. Вы будете, вы будете убирать свои транспортные средства отсюда, господа? А вот то, что вы останавливаете вот там с нарушением правил дорожного движения, так я а заснял автомобиль, так он стоял уже, все, вы его остановили. 66-й пункт, да, регламент 185-го нарушения было... Вы что, этого не заметили, что ли? Он стал без нарушения. Какие нарушения? Инспектора, мне кажется, вы знаете что? Если вы замерили делаете труп, пройти, то это даже это трупом не становится. Нет, вы нет, а мы вы ну почему замерили? не замерили? Так я так того, подошел, там того, видно. Визуально там не было. Так я нет. так подошел, так там, я там хочу видно. От вала, не орите прежде что что всего. Не, не орите. Не... не орите. Я не ору, вот Я вам еще раз говорю, я не орите. Вы спокойны. Вы не спокойны. Вы сами нарушаете. Да где мы нарушаем? Как вы говорите, отзагиба. взять все, мы остановились, мы остановились сделать вам замечание. Уезжать будете отсюда, нет? Каково замечание? Мы стоим без нарушения правил дорожного движения. Дайте мы людей повред... по предупреждаем по стоп-линии. Угу. Угу. Конечно. Ну что вы господины? Новые, новые фишечки все нашли, да? да какой Сереж! Фиш? Сереж, и паркуй машину видишь? вот сюда, пожалуйста, а. Да. У нас сейчас уже скоро. Да конечно, скоро вы покинете свой пост. 40, да, да. да, я знаю, вон, смотрите, видите, садится. Я знаю, но у меня материал достаточно на вас. Какого? А чего вы улыбаетесь? А а что вы улыбаетесь я а вы я говорю, снимаете? позор вы страны. Вы такой позор страны, блин. Да вы позор страны, потому... Я позор страны. Да. Послушайте да. меня. Здесь Послушайте меня я, я, на... я, я вовремя меняю свое водительское удостоверение, чтобы ездить на автомобиле. А вы даже это не удосужились сделать, вы ясно или нет? Вы, вы, вы законы не знаете нифига. Вы еще граждан останавливаете, законов не знаете. Безграмотные, позорники. Вот и убежал. Никуда я от вас не убежал. Я здесь побуду, пока вы отсюда не слиняете. Меня с милиции выгнали с подорм, Вот и жалуешься на всех. Я? Да я в жизни ваши органы бы не пошел. Тем более в те, которые сейчас существуют. Ну, вот пошло, Меня с милиции выгнали. Придумал. Меня с милицией. Да мне бы с вами, если честно говоря, бы с такими, какие вы есть. На одном километре бы не делал бы ничего. Буду придираться, ясно или нет? Пока законы не выучите, пока не начнете деньги отрабатывать, которые мы вам платим. И безопасность обеспечивать, ясно? Придираться ну, хватит Хватит тогда к водителям придираться Хватит тогда к водителям придираться Они тоже делают то, что могут Ясно? Они тоже, они тоже здесь ездят Не для, а для того, что? чтобы пешеходов они... сбивать и в аварии да. попадать Они да. ездят для да. того, чтобы себя обеспечивать они Свою стараются. семью Да, и вы стараетесь тогда А то смотрите как В своем глазу бревна не видят В другом, солом, это самое, в другом соломинку рассмотрели Ферёж, перепаркуйте сюда, пожалуйста они считают, что ты с нарушением стоишь. Я чуть -чуть на стою. <говорит> <говорит> <говорит> да, Серёжа, значит, там, там, там, там надо... Да мне хватит уже, хватит провоцировать. Вы закон о полиции нарушаете каждый шаг свой. каждую нарушаем свою, свою фразы вы нарушаете Нет, закон о полиции. Вы провокаторы. <говорит> <говорит> на что? Та... На что я вас спровоцировал? Ну-ка, скажите мне. Нет, на что, что я вас спровоцировал? Море, что, что, что мы не так делаем? Хочу, чтобы позор государства что? закончился. Ясно. Да где же позор? позор? в вашем лице, в вашем мундире. Где это... же позор? Да вы позор. В чем позор. Вы не знаете законов о полиции. Вы не что? знаете 46 да пункта. Вы не знаете 26.2. Вы вообще ничего не знаете. 1.5. моё. Да ладно. То есть я вообще никто в этом государстве получается. Вы-то кто тогда получается? Да. Закон да. о полиции, простите повнимательнее. Я праве. не вправе если я проходили переаттестацию, должны хотя бы были немножечко почитать. Ясно? Закон о полиции. Там написано ⁇ Гражданин ⁇ запятая общественной организации. Ясно? ⁇ Контроль ⁇ Не надо убеждать других, что гражданин не имеет права этого делать. Я прочел закон о полиции. Снимать вас. Замечание вам делать. Имею право а делать замечание. Так же, как вы, ясно? А -а -а. Ага. Когда гражданином станете, тогда и будете снимать. А при исполнении гражданин, служебных обязанностей своих вы этого делать права не имеете, я ясно? Я еще раз вам говорю, при исполнении служебных обязанностей вы принимаете на себя полномочия, также и обязанности полицейского. Да. Так вы меня, хотя и не полицейский меня даже. это не делать, не гражданином российского Федерации. И что? Мне, я не и, что, что подойти, и что? И что? О чем тогда хуже другие? Давайте разберемся. Вы сейчас мне будет отвлекать на от работу. Да, вы тут вопросы. ничего не делаете. Не делаете? Да вы ничего здесь не делаете. Вот, да что вы предотвращаете? Ну, вы вон там вон, в сугробе спрячьтесь, закопайте машину мужчина, и оба там ляжьте. Мужчина, и, мужчина. и вот тогда у вас начнется предотвращение. Все да. Все. может быть свободным. Как и не задерживайтесь. Закон 5 о полиции. Вернее не 5, там немножко другая статья. Вот, Вы хотя пятый, по-моему. Без нравоучений, будьте добры, хорошо? Я вам, я вам делаю уже пятое замечание. Будьте же, добры, общайтесь адекватнее. Адекватнее общайтесь. Адекватнее общайтесь. Что Уезжайте отсюда, хотите? здесь никакого предотвращения нету. Ясно? Дурить, дурить будете друзей своих, а не граждан, ясно? Я за вас заплатил, чтобы не вот это здесь стояло. И вот оттуда, вот, как я смотрю, за вот этим вот столбиком, пешеходов себе там находило. Вы кто? Вы Кто? Кто? Я вам сказал, зачем вы Я уже понял, зачем вы здесь стоите, ясно? Не надо мне сказки рассказывать. Сказочники. Вам бы говорю, сказки пишать.